И растает сердце лед, только ты молись, только ты молись. Не находишь ты приют, И в душе не те живут, Ты не унывай, Ты не унывай. И покажется тебе... Солнце светит не тебе, этому не верь, этому не верь. Все проходят сложный путь, все, кто на земле живут, это так давно. это так дано. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 22 февраля русская православная церковь вспоминает святого мученика Никифора. Если кто говорит, что он любит Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, читаем мы в первом послании Евангелия от Иоанна. Правду этих апостольских слов мы лучше всего поймем, когда познакомимся с житием этого святого мученика Никифора. Был у него друг, священник, именем Саприкий, с которым у Никифора была такая дружба, что все изумлялись и даже считали их родными братьями. Не проходило дня, чтобы они друг с другом не виделись. При встрече смотрели друг на друга с любовью и каждый хотел сделать что-нибудь приятное для другого. Казалось, что только смерть может разделить их. Но как в раю дьявол позавидовал счастью первых людей и толкнул их на грех, так и здесь. После многих лет крепкой дружбы у Никифора с Априкием по наущению дьявольскому возникла вражда. Никто из них не мог сказать, с чего она началась. Только перестали они ходить друг к другу. А когда случайно встречались, то отворачивались, избегали взаимных поклонов и всюду друг про друга говорили плохие слова. Одним словом, они возненавидели друг друга с такой же силой, с какой раньше любили. Прошло довольно много времени, и Кифор начал думать о примирении и стал подсылать к соприкию своих друзей. «Прости его!» — говорили они Саприкию. «Видишь, как он жалеет и раскаивается во всем, что случилось!» Но Саприки не хотел и слышать о примирении. И еще два раза посылал к нему Никифор своих друзей, все с той же просьбой о прощении. Но Саприкий оставался неумолим. Хотя он и знал слова Христовы. «Остави нам долги наши!» «Яко же и мы оставляем должником нашим». Но как будто они не для него были написаны. Никифор же, скорбя о потерянной дружбе, решил сделать последний шаг. Пошел к Соприкию, поклонился ему до земли и сказал, «Прости меня, отче, прости ради Христа», и заплакал. Но Саприки даже не взглянул на него. Ни земной поклон, ни слезы не тронули его черствого сердца. Казалось, что в нем не осталось и тени прежней привязанности к Никифору. В это время вспыхнуло гонение на христиан. Саприкий был схвачен и представлен на суд правителя. «Ты христианин?» «Да». «Ты клирик?» «Да, я пресвитер». «Император повелел, чтобы христиане приносили жертву богам». «Ты принесешь?» «Нет». «Разве ты не знаешь о егемон?» Егемон, значит, правитель, воскликнул Сапрекий, что есть один истинный Бог, Творец неба и земли, море и всего, что в нем, а ваши боги бесы. В ответ на эти слова Егемон велел растянуть сопреки и безжалостно мучить. Но какие ужасные пытки не применяли к нему, он оставался непреклонен и только говорил, над моим телом вы имеете власть, но не над душой. Владыка моей души, Господь Иисус Христос, создавший ее, и я ему пребуду вере. Сколько после того не мучили Саприкия, он все вытерпел мужественно и не отрекся от Христа. Видя его твердость, Егемон произнес ему смертный приговор. В то время, как Саприкий шел на казнь, Никифор, уже считая его мучеником за Христа, бросился к нему навстречу и сказал, мученик Христов, прости меня, я согрешил пред тобою. Но не было на эту смиренную просьбу никакого ответа. Через какое-то время блаженный Никифор снова припал к ногам с и умолял его о прощении. Мученик Христов, прости меня. В чем я согрешил против тебя, как человек? Вот на тебя не сходит с небес бенец мученичества. Неужели ты не пожалеешь меня в эту минуту? И на это не было ответа. Саприки, закаменевший в своем ожесточении, даже не повернулся в сторону Никифора. Видя эту сцену, мучители удивлялись и говорили ему, «Такого странного человека, как ты, Никифор, мы никогда не видели. Зачем ты просишь прощения? Разве он после смерти может тебе чем-нибудь повредить? И зачем тебе нужно примирение с тем, кто сейчас умрет?» На это святой Никифор ответил, не знаете вы, чего я прошу у исповедника Христова? А Бог знает. Когда же пришли они на место казни, то Никифор еще раз обратился к Саприке. Молю тебя именем Христовым, за которого ты страдаешь. Прости меня. Господь сказал, просите и дастся вам. И вот я умоляю тебя последней просьбой. Дай мне прощение. Неужели ты, идя ко Христу, не хочешь исполнить Его Слово? Но Саприки остался и на эту слезную мольбу глухим. И тогда Господь лишил его благодати своей, которая до сих пор помогала ему терпеть мучения и оставаться верным Христу. Когда мучители велели Саприкию встать на колени и приготовиться к отсечению главы, он воскликнул. Не убивайте меня, я готов поклониться богам и принести жертву. Слыша эти слова из уст своего друга, Никифор вскрикнул: Не делай этого, возлюбленный брат, вот владыка Христос не сходит с небес, чтобы принять твою душу, увенчать ее знаком победы и вести в жизнь вечную. Саприки остался нем и на эти слова своего друга. Одно мгновение, удар меча, отделяло его от вечной жизни. Но, лишенной помощи Божией за свое жестокосердие, он потерял мужество. Принес жертву идолам и погиб для жизни вечной. Святой же Никифор, видя, что Саприкий совершенно отпал от веры и отрекся от Христа Господа, начал громким голосом взывать к мучителям: Я христианин, я верую в Господа Иисуса Христа, от которого отвергся Саприкий. Итак, казните меня вместо Него. Услышав этого, правитель приказал Саприкия отпустить, а Никифора вместо него усечь мечом. Так святой мученик умершвлен был за Христа и, радуясь, отошел ко Господу, дабы приять от него венец победы и предстать ему в лике святых мучеников, славящих Отца, Сына и Святого Духа, единого в Троице славимого Бога. Ему же подобает честь и поклонение ныне и бесконечные веки. В Евангелии от Луки мы прочитаем. «Если семь раз в день согрешит против тебя брат твой, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему». И это житие, случай нам учит, братья и сестры, тому, что если мы не будем следовать евангельским словам, не будем прощать ближнего, учиться прощать, то благодати Господней с нами не будет. Возникает вопрос, а как прощать. Ведь иногда нас так обидят, что мы бы и рады простить, да не можем. Отцы церкви говорят, что в таких случаях надо вспоминать, как спаситель на кресте, находясь на кресте, молился за своих обидчиков. Да, прости им, ибо не ведают, что творят. Ведь Господь за нас страдал несправедливо. Его мучили, а Он прощал. И еще помнить о том, что Господь прощает нам наши грехи и прощает нам гораздо больше, чем мы можем простить ближнему. И мы должны помнить о том, что и мы бываем неправы перед своими ближними, и тоже хотели бы, чтобы нас простили. И, вот, и конечно же, молиться, чтобы Господь даровал нам силы в прощении, исповедоваться, прочищаться, и тогда у нас будет силы прощать других. То есть прощать очень важно. Я, дорогие братья и сестры, поздравляю с днем вас в днем памяти святого мученика Никифора. Храни Господь его святыми молитвами всех вас. Давайте будем прощать друг друга. Если боль сдавила грудь и родные предают, не смущайся ты, не смущайся ты. Печалью и тоской, радость и в душе покой даст тебе Господь, даст тебе, да, тебе, да, тебе Господь, Но и сам твори добро, Расхудела ведь оно, Всем, кто тебя ждет.